Бог и дьявол. Мы привыкли разделять Бога и дьявола. Ну и мы же привыкли отождествлять нашу жизнь и наш мир, и с теми, и с другим. Так уж повелось, что мы считаем, что эти два существа, эти две сущности, сосуществуют одновременно, управляя нами, управляя миром. Мы говорим с Богом и надеемся на доброе. Мы говорим с Богом и уверены в том, что Бог рядом помогает нам. Когда мы добры, когда у нас все проходит хорошо, мы надеемся на Бога и уверены, что вот этот момент Он рядом с нами. Когда что-то происходит неподконтрольное нам, или происходит нечто ужасное, какие-то потери, Раставание, горе, несчастье, беды. Мы тут же ума заключаем, что во всем виноват дьявол. Мы разделяем этот мир на черное и белое, на бога и дьявола, на добро и зло, на холод и тепло, абсолютно веруя в то, что миром правят две сущности, две стороны хорошего и плохого. И как только что-то происходит у нас, как нам кажется, они хорошие, а мы тут же светуем на дьявола, который якобы нами управлял или контролировал то положение дел, в котором мы находимся, как будто бы между дьяволами и Богом происходит некий процесс конкуренции, при котором они оба противостоят друг другу, либо соревнуются. Кто за что, каждый за свое. Бог за души, дьявол за тела, или как-то в других иных интерпретациях. Но ну, каждый из них что-то хочет якобы заполучить. Бог надеется на доброе, творит добрые дела, а, как нам кажется, дьявол якобы хочет предотвратить добрые дела, толкая нас на безумство, на преступление, на ложь и так далее. Мы веруем в то, что нами руководит дьявол, когда мы затеяли нечто нехорошее, и на все сто процентов уверены в том, что если мы задумали что-то плохое, обязательно нами управляет дьявол. Все духовные книги, все духовные писания говорят нам о том, что существует и Бог, и дьявол, и мы привыкли к такой концепции нашего реального мира которой сосуществуют две абсолютно разные сущности. Одна противоречит другой, одна противостоит другой, и обе являются отражением друг друга в разных своих ипостасях. Это как обратная сторона Луны невидимая, она же в тени, она же темная сторона. На самом деле все это Бог, на самом деле дьявола нет. Бог — это и есть все то проявление, которое вокруг мы видим. Он неплох, он не хорош. Его нельзя назвать добрым либо плохим. Он не красив, он и не уродлив. Он не умен, он и не глуп. Он не бессилен, он и не всесилен. Бог просто есть, его не описать. Его существование не поддается объяснению. Его дела не осмыслить, не понять. Нам же кажется, что мы вправе, и мы можем, и умеем, и понимаем Бога. Тогда, когда Он делает нечто, то, что нам не нравится, мы считаем, что это не Бог. Он якобы здесь ни при чем, в этом виноват дьявол. Как будто бы мы обеляем Бога тем, что отождествляем его лишь с хорошим, при этом пеняя на дьявола, который отвечает за все негативное, все плохое и отрицательное. Мы как будто бы даем шанс Богу реабилитироваться в наших собственных глазах, придумая всевозможные религии, для того, чтобы разделять хорошее от плохого, для того, чтобы показать самим себе, что существуют Бог и дьявол, как две противоположности, которые нам нужно стремиться к некой одной из них. Мы, естественно, должны идти к Богу, уходя от дьявола. Мы отождествляем Бога с чем-то хорошим, с добрым, настоящим. И как только что-то идет не так, мы сразу же говорим, что в этом виноват дьявол. Бог – это добрые поступки, дьявол – это грехи, и низкие отвратительные привычки, преступления и так далее. То есть в нашем понимании, в нас, в голове и в жизни, и над нами, с небес словно бы смотрят две пары глаз, одна хорошая, вторая плохих. Если мы что-то сделать хотим хорошее, естественно, это рука Бога. Но как только мы задумали нечто нехорошее, это рука дьявола. Эти так называемые качели, этот метроном говорили лишь об одном, что мы не хотим брать ответственность за свои поступки, за свои нехорошие поступки. И нам гораздо легче понимать, что в этом виноват дьявол. Он руководил нам, а мы были искушены его предложениями, от которых было очень сложно отказаться. Нам как бы легче от того, что есть виновник наших поступков. Мы идем в свои храмы, молимся, просим прощения у Бога за то, что перешли на темную сторону. Просим дать нам сил не уподобляться нехорошему и отказаться от услуг дьявола. Нам легче не признавать свои собственные ошибки, тыча пальцем на кого-то, кто виноват в том, что мы сотворили. Мы просим прощения, негодуем по этому поводу, клянемся в том, что больше так не будем поступать и опять же поступаем. И вновь находим оправдание, говоря при этом, что виноват дьявол. Но если мы часто творим нехорошее, а плохое и часто... Виноват им в этом дьявола, значит, мы тем самым признаем, что Бог бессилен перед ним. Мы как будто бы признаем, что между Богом и дьяволом есть некое поле, в котором мы часто зависаем, принимая как будто бы решение, на чью из сторон пойти в данный момент. Если у нас плохое настроение или состояние, мы мечимся из стороны в сторону и чаще выбираем, если мы в бедности. Негативную сторону идем к дьяволу, украсть, обмануть, обмануть, отобрать, убить, предать. И нам проще говорить, что мы перешли на темную сторону, потому что нам было плохо. И в вот этом иного дьявола. Мы тут ни при чем. Прости нас, Боже. Прости нас, слепых, ничтожных и немощных, за то, что дьявол в тот момент оказался сильнее. Ведь мы так думаем. Значит, мы признаем некую войну между Богом и дьяволом, признавая при этом некое бессилие Бога перед дьяволом и играет невероятную иногда мощь дьявола перед Богом. Как будто бы Бог теряет силы, теряет возможность управлять дьяволом либо влиять на него каким-то образом, отдавая нам, его рабу, рабу Бога право выбора. И мы этим правом пользуемся очень часто, все чаще перебегая на сторону дьявола. При этом мы как будто бы защищены перед Богом. Мол, нас не за что карать, мы ни в чем не виноваты, это все дьявол, он есть, справься, Боже, с ним. Закрой мне глаза, чтобы я его не видел, не слышал, не чувствовал. Убереги меня от плохих решений, и он никогда не уберегает, почти никогда. Редкий из нас человек живет по Божьим законам, редкий из нас человек живет по настоящему, по Божьим правилам, которые прежде всего говорят не убий не укради, не лги. Мы все знаем эти заповеди. Но практически все из нас их нарушают. Мы крадем лжом, иногда убиваем. Мы предаем и живем совершенно иными правилами, которые на самом деле прописаны, как нам кажется, дьяволом. Мы воруем лжом, мы убиваем, лишь для того, чтобы, как нам кажется, выжить самому. А мы опять это оправдываем тем, что существует некая сила, некий антибог. Сатана с клыками, с огромными глазами и невероятными большими рогами некий черт, который перетягивает нас на свою собственную сторону, где мы творим неправедные вещи, дивершим чудовищные дела, находясь во власти дьявола как будто бы вырываясь из объятий Бога, не желая находиться с Ним, попадая в сферу влияния дьявола, который нас искушает своими невероятными предложениями разбогатеть, стать сильным, известным, богатым, красивым, не похожим ни на кого. Мы считаем, что дьявол — это некая грань, за которую переходить нельзя, но через которую мы с удовольствием ступаем. Это так называемое разделение на черное и белое. И привело к тому, что мы грешим и обвиняем в этом то бессилие Бога, то чрезмерную непокорную силу дьявола. Нам весьма удобно делить мир, на два разных цвета, вкуса, запаха и температуры, потому что мечемся от одного к другому, словно на качелях, получая удовольствие иногда, и от того, и от другого одновременно. А иногда мы зависаем одновременно в двух проявлениях, добра и зла, как нам кажется в Боге и в дьяволе, придавая одного и другого. Мы являемся причиной этого некого диссонанса, когда мы не можем понять, почему мы мечемся от одного к другому. Мы являемся причиной своих грехов и невозможностью находиться постоянно в благе, потому что сами создали этого дьявола. На самом деле дьявола нет. Это лишь проявление слабости нашего духа, это нежелание признавать собственные ошибки, нежелание брать на себя ответственность, это нежелание принимать по-настоящему искренне и тотально Бога. Мы придумали дьявола для того, чтобы оправдать свою беспомощность, лживость, слабость, ненависть к себе и к миру, иногда свою ущербность. Нам проще, когда есть дьявол, на которого можно пенять, на котором можно свалить все свои грехи и говорить «Неси». А перед Богом при этом изворачиваться как уж на сковородке, доказывая и Богу, и себе, что мы ни в чем не виноваты. Это все Он, рогатый. Это безумная позиция, которая приводит нас к тому, что мы всегда будем грешить что мы всегда будем обвинять то Бога, то дьявола в своих собственных поступках и принятых нами решениях. Дьявола нет, все это Бог. Умирают люди, начинаются войны, происходят природные катаклизмы. Это не наказание, это Бог. Умирает от рака дети, мучаются ну, от боли старики. Кого-то в тюрьме избивают. Кто-то умирает от жажды или от невероятной боли от голода. Кто-то сгорает заживо взорвавшемся автомобиле. Кого-то лучи солнца испекают на чудовищной жаре. И это все Бог. Когда мы лжем, когда мы ненавидим, предаем, ревнуем, завидуем. Унижаем, убиваем, крадем. Это все Бог. Вокруг только Бог, ничего вокруг больше нет. Все, что мы называем дьяволом, блев, самообман, ошибка. Хитрость я бы даже сказал. Мы пытаемся выградить себя, обожая себя настолько, что придумали дьяволы для того, чтобы нам легче жилось. И объяснялось то, что мы в себя ненавидим. Наша темная сторона, которую мы назвали дьяволом, сильнее нас. И мы не можем себе признать, что мы не хотим быть с Богом окончательно. Мы всегда будем метаться из стороны в сторону. И поэтому противоположную Богу сторону мы назвали дьяволом, темной стороной. На которую всегда будем ходить, мы это знаем. Это на подсознательном уровне желание заходить на темную сторону. И мы всегда ее будем себе рисовать. И мы никогда не закроем дверь на эту, в эту сторону. Эти двери всегда будут распахнуты, как приглашение, как продолжение нашей греховности. Но это Бог. Что бы мы себе ни говорили, это Бог, дьявола нет. Дьявол это фикция. Это пустой звук. Любое проявление. В нашей жизни, в жизни близких или чужих нам людей, это Бог. Все, что происходит на этой планете, не стоит называть ее грешной. Ибо греха, воистину, наверное, не существует. Есть точка зрения и у каждого свой собственный контекст. Хотя есть, конечно, невероятный случай ненависти, злобы, предательства, плохого поведения или отвратительных поступков. Но, по большей части, Грех придуман нами же, как снова обратная сторона Бога. Но Бог везде, Он в каждом, Он в каждом поступке, в каждом помысле, Он в каждом движении, в каждой мысли, в каждом падении листа, пушистого снега, солнца, ливня или ветра. Не существует дьявола в этом прекрасном мире. Все есть Бог. Не делите мир на две части, не создавайте пару, между которыми вам приходится метаться и постоянно, как колокольчик, звенеть между одним и другим. Звенеть от того, что вы не можете принять спокойную позицию. Вы не можете найти гармонию, потому что разделили мир на черное и белое. Вы не найдете свой собственный баланс. Балансируя между одними и другими, а ваш собственный баланс – это состояние покоя, невероятного, тотального, немыслимого блаженства, без раскачивания, без поиска глазами и умом противоположности тому, кем вы являетесь и где вы находитесь, нет ничего вокруг отличного от вас. Нет ничего вокруг, не похожего на Бога. Нет ничего вокруг, что не есть вы или Бог. Нет противоположностей. Нет делений на одно или другое. Мир един. Вы едины. Ваше желание поступить тем или иным образом – всего лишь ваше желание. Это ваш выбор. Не перекладывайте ответственность за него на кого-то иного. Не говорите, это Бог или это дьявол, скажите, это я. А Бог вас, вы в Боге. Все, Бог. Перестаньте лукавить изворачиваться, для того, чтобы вам было легче объяснить свою некомпетентность, слабость, глупость. Вы просто не хотите признаться в том, что вы виноваты во всем. Бог вас любит независимо от того, какого решения вы примете. Бог и есть любовь. Деля мир на Бога и дьявола, вы не даете шансов найти свой собственный баланс, который заключается в том, чтобы баланса не искать, поскольку его нет. Балансируя, значит, есть вероятная возможность упасть в любую из сторон, на грани которой вы балансируете. Я же предлагаю вам не искать середину, я вам предлагаю просто быть, не искать точку баланса, не оглядываться по сторонам, не искать противоположности или некие отражения того или иного существа. Станьте на обе ноги, спокойно, свободно. Двигайтесь по миру в любых направлениях, которые хотите. Не балансируйте, не придумывайте себе новых состояний. Не бойтесь упасть или провалиться в то или иное положение. Их просто нет. Вы никуда не упадете, вы никуда не провалитесь. Ничего другого, кроме вас и мира, нет. Вы не можете оступиться или сделать заст, Вы не можете сделать фальстарт. Вы не можете ошибиться вообще. Вы просто живете. А Бог просто есть. Не сгущайте краски. Не рисуйте на своем холсте никакими другими цветами, кроме белых, ярких. Желтых, голубых, фиолетовых, сиреневых, красных, розовых, да каких угодно. Но только не рисуйте черным. Не создавайте себе антипода. Не создавайте себе анти-друга, врага. В виде какого-то существа, которое якобы ведет вас за собой. Не лгите Богу и не уподавляйтесь, вами же, созданному дьяволу, ибо кто считает, что дьявол есть, сами есть дьявол, вы не имеете права выдумывать новый мир. Вы живете в едином мире, который создан не вами. Вы не вправе менять правила. Вы не можете и не в силах устанавливать свои. Вы живете там, где живете, где родились. Вы тут же и умрете. Но живите достойно, живите счастливо и открыто, принимая осознанные или неосознанные решения. Доживите, что уж тут говорить, как хотите, как можете. Но никогда не делите этот мир надвое. Разделяя, разрезая, вы разграничиваете. При этом вы создаете некое промежуточное состояние, в котором зависаете иногда для того, чтобы сделать выбор. Выбор должен быть мгновенен, у него не должно быть точки баланса. Выбор – это движение мысли, мгновенное. Разделяя же мир, мы начинаем метаться из стороны в сторону, думая о том, что можем принять правильное или неправильное решение. Подозревая, что возможна ошибка, допуская ее, мы часто и ошибаемся. Мы просим Бога помочь в самые трудные, тяжелые или опасные, или роковые минуты, одновременно боясь попасть в лапы дьяволу. Это собственный лабиринт ума. Это некая своя мышеловка для того, чтобы четко увидеть разделенный мир, как день и ночь как тепло и холод, как боль и радость, тем, что мы проваливаемся в некую дьявольщину, в некий антоним Бога, мы находим оправдание самому себе, своим ошибкам. Мы чувствуем некий контраст, который в мире как нам кажется, несомненно, существует. И, по-видимому, нам от этого легче, когда мы рассуждаем и о Боге, и о дьяволе, допуская, подозревая, что обязательно будем ходить и к одному, и к другому. К Богу мы ходим в своих храмах и в молитвах, к дьяволу приходим, как только от молитв просыпаемся, мы сразу же возвращаемся в руки, в лапы этому ужасному существу, а потом отчаянно просим Бога выдернуть нас из этих же лап, из этих объятий тисков, прося и умоляя Бога о том, чтобы он нас избавил от дьявола и, наконец, расправился с ним. Но само существование дьявола, как нашей фантазии, и крадет силой и возможности у Бога помочь же вам, избавиться от этих черных фантазий, этих темных миров в голове, в которых мы часто прячемся и находимся. А иногда с невероятным удовольствием окунаемся в эту дьявольщину, а потом выползаем на свет Божий, прося прощения, клянясь Богу в верности обещая ему, что больше никогда не вернемся к его врагу. Мы создали этот мир таким, какой он есть. Мы его извратили, мы его вывернули наизнанку. Мы перевернули его. Мы перечеркнули его. Мы создали нового антигероя, который настоящего истинного героя может свергнуть. И тогда в нашей жизни будет настоящий дьявол. Мы без Бога в душе, без царя в голове. Разделяя мир надвое, мы создаем опасный прецедент, при котором мы всегда будем что-то искать, и мы всегда будем балансировать между двумя состояниями, между Богом и дьяволом. Деля мир надвое, мы всегда будем бегать от одного к другому, то примыкая к полчищу дьявола, то возвращаясь к объятиям ждущего у берега нас Бога. И мы уже не уверены, чья сила сильнее, чья суть праведнее и чье предложение более вкусное и интересное. Мы мечемся от одного к другому, так и не поняв, что другое дьявола нужно исключить. И тогда не придется ни балансировать, ни искать. Тогда не придется выбирать. Если вы приходите в магазин за туфлями и видите всего лишь одну пару обуви, пусть их будет несколько размеров, но они будут в одном цвете и всего лишь одна модель. Она будет качественной, невероятно красивой. Вы не будете выбирать, но вы купите И будете эту обувь с удовольствием долго носить Но когда вы увидите выбор в магазине огромен Вы можете так долго выбирать, что откажетесь от всего И уйдете ни с чем, абсолютно расстроенным То же самое мы создали и в своих умах, в своей жизни Мы Богу создали врага для того, чтобы у нас был выбор. Для того, чтобы мы могли принимать некий контрастный душ. Для того, чтобы мы могли себя чувствовать людьми с правом выбора. И для того, чтобы мы могли себя почувствовать невиновными. Ведь если во всем виноват дьявол, то мы лишь пешки, мы рабы. От дьявола мы возвращаемся к Богу на четвереньках. От Бога мы идем к дьяволу с гордо поднятой головой, с прекрасным настроением. Грешить мы бежим, спешим. Каяться мы ползем. И это тоже наше собственное наказание. Это тоже последствия деления мира на две части, на добро и зло. Прекратите это делать. Все вокруг это Бог. Это лишь его проявление, его настроение. Он един. Он многолик. Он невероятен. Он необъясним. Он непредсказуем. Он Бог, ему можно все. Он умеет все, и он делает все. Каждый ваш день... Это некая кривая. Это постоянное амплитудное движение вверх-вниз. Это ваша кривая. Есть бой вашего сердца. Если у вас есть кривая, значит вы живы, значит сердце бьется. Не дай Бог, чтобы ваша кривая превратилась в сплошную ровную линию, как признак смерти. Бог и заставляет вас... Двигаться, скакать, прыгать, опускаться, подниматься, ползти, лететь, прыгать, но двигаться. И благодаря Богу и вашему уму у вас не сплошная прямая с характерным писком, как в больнице, а кривая, скачущая, то вверх, то вниз. Вы не зациклены, вы в движении, вы двигаетесь вперед. Это кривая показатель того, что вы ищете. Это кривая показатель того, что вы дышите. Что вы любите, верите, знаете, ждете, надеетесь. Но не складывайте свои крылья за спиной и не отчаивайтесь. Это кривая показатель того, что дьявола нет. Был бы дьявол, он бы превратил бы вас в прямую, линию, как показатель смерти. Он бы вас украл бы из жизни. Он бы вам не дал быть в объятиях Бога. Сам Бог доказательство того, что дьявола нет, понимаете? Бог ⁇ это опровержение дьявола. У вот такой невероятной, мощной, красивой, теплой энергии не может быть обратной стороны. Это не монета, ее нельзя крутить, это не кубик, это не какая-то головоломка, у которой есть 4, 8 или 28 проявлений или граней. Бог — это не рубин, не алмаз. Это не форма, это лишь содержание. Это то необъятное, необъяснимое, которое не объять и не объяснить, которое не увидеть и не почувствовать. Бог — это мы с вами. Бог — это то, что вы слышите, видите, чувствуете, понимаете, помните, ждете, ищете. Не делите мир прошу вас хотя бы потому, что вы теперь увидите, что у Бога есть соперник. И вы можете разочароваться в одном и очароваться в другом благодаря вашему делению. Когда есть выбор, вы всегда будете примыкать только к одной, то к другой стороне. И всегда будете оглядываться, с кем бы вы ни находились, на другую, на обратную сторону. И это и будет вас притягивать назад. Вы никогда не задержитесь где-то в одном месте или где-то с кем-то, если будет второй. Это как некий любовный треугольник, в котором влюбленный и любимый мечется как между двумя огнями, находясь и там и там одновременно, не имея силы возможности выбрать окончательно. Так будете и вы в своем собственном мире, где вы создали дьявола, будете бегать между Богом и дьяволом, принимая ту одну, ту другую сторону, так и не поняв, что вы предали и ту, и другую сторону, что вы ненавидите и ту, и другую сторону. И не принимаете ни одну из сторон, поскольку вы мечетесь. Маясь между Богом и дьяволом, вы никогда не примете Бога. Вы никогда не поверите по-настоящему в Него, если верите в дьявола. Веря в дьявола, вы не верите в Бога. Принимая дьявола как за соперника Бога, вы отказываетесь от Бога. Принимая на веру, что существует ад как наказание за неправедность, вы не принимаете Бога и не верите в то, что Он может простить. Вы верите в Его наказание и обязательно фатальный приговор, который добьет вас, который унизит вас, который свернет вас, который унизит вас настолько, что вы будете жалеть о том, что жили, что вы будете жалеть о том, что верили, о том, что любили, о том, что надеялись. Сама концепция существования рая и ада как деление мира на добро и зло, где рай – дом Божий, а ад – Это дом дьявола. То есть и в загробной так называемой жизни мы делим мир на дома и приюты тех, между кем бегали при жизни. Мы делим даже после смерти мир на две части, глубоко вероя в то, что есть наказание в виде ада и прощение в виде рая. Но если мы верим в то, что Бог наказывает и прощает, настолько мы любим Бога. Если мы верим, что существует рай и ад, настолько ли силен Бог, как Бог может не распространять свою силу, могущество и власть и на мир духов? Как Бог может позволить существованию ада? Этого не может быть. Выбросьте это из головы. Вычеркните это из своей жизни. Ада и дьявола нет. Точка.